И я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 24, и его тема ⁇ это полезные фразы ⁇ В первом формате мы с вами отработаем различные просьбы и необходимость. Как сказать, например, ⁇ дайте мне, пожалуйста ⁇ дайте give мне me, please, give me, please, дайте мне, пожалуйста, give me, please, ну, может быть, какую-нибудь вещь, give me, please, a дайте мне очки, a glass, или стакан, тоже будет a glass, или книгу, a book. и так далее. Итак, дайте мне, пожалуйста, give me, please. Give me, please. Я хотел бы. Я хотел бы. I would like. I would like. Ну, англичане американцы говорят сокращенно. I'd like. Я хотел бы. I'd like. I would like. Мне нужно. I need. I need. Мне нужно. I need. Он хочет. Вместо он, она, оно с глаголами в настоящем времени, в утвердительной форме. Окончание S к глаголу. Он хочет, he wants, he wants. Она хочет тоже будет, she wants. Покажите мне, пожалуйста. Please me show. Please me show. Или покажите мне, please show me. Не имеет значения, если переставите слова. Покажите мне, пожалуйста. Please me show. Или show me please. Как скажете? Я хотел бы посмотреть. I would like. I would like. Или сокращенно. I'd like. I'd like. На что же посмотреть? I'd like to look at. To look at. Я хотел бы, I would like to look at, look at на что-то. На книгу, на телевизор посмотреть, на цветочек, на стену, на картину, на автомобиль. Look at, смотреть на. Look at, смотреть на. Работаем в этом формате, дорогие друзья. Я бы выпил. Как сказать? Я бы выпил. I would drink. I would drink. Я бы что сделал? I would drink. Или сокращенно. I'd drink. I'd drink. Ну Водки, например. I'd drink. Водка. Вот и все. Я бы хотел выпить. Мы говорим там I would like. А если бы без хотел, я бы выпил. Значит, I'd drink. Или I would drink. Где здесь туалет? Where is a toilet here? Where is a toilet here? Итак, где здесь туалет? Where is a toilet here? Я заблудился в лесу. Я есть заблудший в лесу, дословно. I'm или I am lost in the forest. I'm lost in the forest. Я заблудился в лесу. I'm lost in the forest. In the предлог места где. In the лесу, forest. в общественном месте вы бы говорили at the, в парке, например, на экскурсии, в театре и так далее. Я хочу поменять билет. I want to change my ticket. Я хочу... I want to change... Что сделать? To change... Change, менять... To change... Или обменять... My ticket. Мой билет. I want to change my ticket. Мне нужен переводчик. Или я хочу переводчика. Я хочу. I want. An interpreter. I want. An interpreter. Я не говорю по-английски. I don't speak English. I don't или I do not в настоящее время утверждение, э, отрицание я не хочу я не, э, не говорю I do not speak English я не хочу I do not want want хотеть I don't want я не хочу я не понимаю I don't understand. Или I do not understand. Я не понимаю. I don't understand. Я не знаю. I do not know. I do not know. Я не знаю. Или сокращенно. I don't know. Я не знаю. Переходим к этому формату. Напишите это, пожалуйста, здесь. Написать. Write это. It down. Написать это. Write down. Here, please. Напишите это. Write it down. Write it down. Напишите это. Здесь here. Please. Пожалуйста. Write it down here, please. Write it down here, please. Можно я позвоню моим друзьям? Можно это разрешение, просьба, она всегда начинается с may. Если спросить разрешение на что-то, чтобы разрешили. May. Не путайте с can. Могу, умею. Или понимаете, да? А здесь may, просьба. Могу я выйти и так далее. Значит, можно я позвоню моим друзьям? May I phone my friend. May I phone my friend, моему другу. Friends, друзьям. Friend, друг. May I phone my friend. Можно и вместо phone call Звонить, call up и так можно. May I call up, my friend. Я хочу в гостиницу. I want to the hotel. Я хочу в гостиницу. I want, я хочу. To указывает направление, предлог направления. To the hotel. I want to the hotel. Я хочу в гостиницу. Помогите мне, пожалуйста. Help me, please. Help. Помогите. Me. Мне. Please. Help me, please. Подождите здесь на скамейке. Пожалуйста. Ждать. Wait. He is здесь. Где? Предлог места. Он bench На лавке. Или скамейки, плиз. Подождите здесь на скамейке, пожалуйста. Wait. Here on the bench, please. Wait here. On the bench, please. Можно взять? May I take? May I take? Можно я возьму? May I take Можно выйти? Или могу я выйти? May I come in? May I come... Oh, извините, можно войти? May I come in? May I come in? Come это to come, приходить, приезжать и так далее. Раз предлог in Значит, войти. May I come in. Можно уйти? May I go out. May I go out. Go, идти, out, выходить. Можно и по-другому. May I leave. Leave – это уходить, уезжать. Так, можно уйти? May I go out? Работаем в этом формате. Извините. Который час? Извините. Excuse me? What time is it? Excuse me? What time is it? Обратите внимание. Извините, это не то, что вы кого-то толканули ненарочно или прищемили что-то, или неудобства создали, какие-то такие сильные неудобства. Нет, здесь просто вы, вы просто спрашиваете человека на улице, как проехать, как пройти, сколько время и так далее. Значит, здесь употребляете «excuse me», «excuse me», извините, «excuse me», «what time is it?» Excuse me. What? Time is in. Извините или простите. Икс скажите, как добраться до, до центра города <coughs> или к другому месту? Опять же, мы обращаемся к человеку. Excuse me. Tell me. Tell me. Скажите мне. How can I get to? Как могу я добраться? Добраться, то get to. How, как могу я добраться? Excuse me, how can I get to? Извините, как добраться? Я тут, правда, упустил, скажите мне. В русском изложении написал, извините, скажите. Ну, а по-английски будет, скажите мне, tell me. Tell me. Excuse me. Excuse me. Извините. Скажите. Tell me. Tell me. Как добраться? Как добраться? How can I get to? Как могу я добраться? Get to. Скажите, пожалуйста, сколько занимает по времени добираться к какому-то месту? Tell me, please. Скажите мне, пожалуйста. Tell me, please. Как много это занимает? How much? Сколько it takes for to? Как много it это takes берет занимает for протяженность у каждого предлог. To какому-то месту. Итак. Сколько занимает добираться до? How much it takes for? To. Центр города. To the center of the city. До библиотеки. To the library. How much it takes? То есть, сколько это занимает? It takes for. Где здесь туалет? Где? Where? Из, есть, here здесь и туалет. Where is here a toilet? Where is here a toilet? Какой туалет, женский и мужской? W W. Ladies, G gentlemen, gentlemen, gentlemen. Простите, вы не выходите на эту остановку. Excuse me. Excuse me. Выходить. Get off. Входить. Get on. Will you get off in this stop? Will you get off? Будете вы выходить на эту остановку? In this stop. На этой остановке. In this stop. На этой остановке. Will you get off? Будете вы выходить? Get off. Выходить. На этой остановке. И последнее предложение в этом формате. Пока. See you later. See you later. Можно. So long. So long. So long. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Кратко подытожим. Итак, «Мне нужно» или «Я хочу» – «I want», «I want» или «I need» – «Мне нужно», «I need», «I need». «Я хотел бы», «I would like», «I would like». «Я бы», «Не хотел», а просто «Я бы», «I would». I would. А я бы хотел. I would like. Дайте мне, пожалуйста. Give me, please. Give me, please. Покажите мне. Show me. Show me. Show me, please. Покажите мне, пожалуйста. Где здесь туалет? Where is a toilet here? Where is a toilet here? Я заблудился. I am lost. I am lost. In the forest, например, в лесу. I am lost. Мне нужен переводчик. I need an interpreter. an interpreter. Мне надо или я хочу поменять билет. I want to change my ticket. Я хочу. I want to change my ticket. Я хочу поменять. I want to change my ticket. Я не говорю по-английски. I don't speak English. I don't speak English. Я не понимаю. I don't understand. I don't understand. Я не знаю. I don't know. I don't know. Я не знаю. Напишите, пожалуйста. Write it down, please. Write it down. Напишите это, пожалуйста. Write it down, please. Позвоните моим друзьям. Phone my friends. Phone my friends. Помогите мне, пожалуйста. Или не могли бы вы помочь мне? Could you help me? Could you help me? Подождите, пожалуйста. Wait, please. Подождите минутку. Wait a minute, please. Wait a minute, please. Можно войти? Можно may. May I come in? May I come in? Можно войти. Извините, скажите, пожалуйста, как пройти? Или как проехать? Извините, просьба, обращаемся. Excuse me. Скажите мне. Tell me. Или расскажите мне. Tell me. Пожалуйста, please. Как могу я? How? Могу. Can I get to? Добраться до. Excuse me. Tell me. Скажите мне. Please, пожалуйста. Как могу я добраться? How can I get to? How can I get to? Какое время? Или который час сейчас? What is the time, please? What is the time, please? А можно What time is it? What time is it? какое есть время сейчас это вот на этом, дорогие друзья наш урок закончен дорогие друзья с вами был канал The English и я Пит Горбатюк подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии пожелания или недостатки всего вам доброго, see you later, пока!